Всем добрый день! Сегодня сборка лесенки LS05M левая. В этой видеоинструкции вы увидите, как правильно собрать лесенку с подступенками. Не забываем красить лесенку перед монтажом, и сборка лесенки осуществляется на силиконовой герметике либо клея ПВА. Монтаж лесенки начинается со сборки основания. Как показано на видео, к готовому основанию прикручиваем ступень 1 на 1. Да и не забываем про монтаж шпильки к основанию. Закрепляем первый подступенок под номером 10. Далее надо закрепить столб 3.2 к основанию и тетеву. Продолжаем сборку ступеней под номером 1 и 2 крепим саморезами. Далее прикручиваем подступенок 11 ,1. Затем все собираем последовательно, используя ступени 1,3, и 3, и 4, и 5 и подступенки 11 2, 11, ,3, 11, ,4, 11 ,5. Далее закручиваем на основание столб 3, ,3 и крепим титиву 2 и 2. Устанавливаем ступеньки 1 и 6 и наращиваем шпильку с помощью гайки 15 3. Далее также продолжаем сборку лесенки ступенями до ступени 1 и 10. Потом монтируем тетеву 2 и 3. И оставшиеся ступеньки 111, 112, 113. Осталось смонтировать подступенки, столбы, перила и поручни, как уже вы видите на видео. В технические отверстия вставляем заглушки и наша лестница собрана. Если вам пригодилась данная видеоинструкция, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте сборку и что вы хотите увидеть. До скорых встреч!